Это было очень-очень давно Может в 15 веке, а может даже и в 16 Может вообще даже до нашей эры А может и не до нашей Началось все с бабушки Ивана Грозного. Несмотря на то, что Иван Грозный был очень грозным, а может быть именно из-за того, что он был очень грозным, бабушка и была очень пугливая. И от страха все время нрыла норы, стараясь зарыться все глубже и глубже в землю. Но ее постоянно доставали из норы и возвращали обратно. К своему грозному внуку. Но однажды, одной длинной-длинной зимней ночью, ее никто не остановил. И она все рыла и рыла, все глубже и глубже. Длинные ходы под Москвой. Но очень жалко эту бабушку, брат. Историю не изменишь, а ходы под Москвой, они так и длятся, так и длятся. Дело рук пуглевой бабушки Ивана Грозного. Однажды Иван Грозный пошел искать свою бабушку. Он очень любил свою бабушку, хоть и был очень грозным. Бил он свою бабушку за то, что она ему по утрам готовила очень вкусные пирожки. И вот она идет по этим коридорам и кричит, бабушка, бабушка, и тащит за собой большой мешок с золотом. Иван Грозный постоянно таскал с собой пешок с золотом, а он боялся, что его отравят и мешок с золотом отнимут. У него была болезнь, это как ее. Мания преследования. А бабушка, она от него убегала не потому, что у нее было магия преследования, а потому, что он ее реально преследовал. Преследовал, преследовал, но в эту ночь он ее не догнал. Это было очень давно, как я уже и говорил. То ли в XVI, то ли в 15 веке до нашей эры, а может быть и не до нашей эры. Но тем не менее, фанаты Ивана Грозного и по сегодняшний день ходят по этим бесчисленным коридорам в подземельях под Москвой и ищут мешок золота Ивана Грозного. А там эти долбанные электрички московского метро, они мотаются туда-сюда и мешают фанатам Ивана Грозного. Я вас очень прошу, проезжая на электричке, Махните в окно. Вдруг вас увидят фанаты Ивана Грозного, заблудившиеся в темных коридорах. В темных водах выруты бабушкой Ивана Грозного.